Всем привет! Сегодня мы еще немного улучшим наше приложение и добавим диалог выбора папки для сохранения детали. Данный э, код, данная процедура будет содержать всего лишь там 5 строк буквально и мы напишем отдельную процедуру в модуле и добавим э, некоторые строгие коды в обработчик событий кнопки. Для начала я напишу э, в нашем модуле э, объявлю новую процедуру. Например, давайте назовем get getPathFolder, то есть получение пути папки. Здесь напишем папки для сохранения детали. И а, аналогично а, с тем диалогом, который мы писали ранее, нам необходимо а, объявить здесь фактически одну единственную переменную, которая у нас и будет отвечать за наш диалог. объявляем переменную for folder диалог folder browse диалог Если мы э, выбрали какую-то папку и нажали ОК, OK, то э, мы можем э, передать э, выбранный путь этого диалога в какую-то переменную. Давайте здесь допишем еще одну переменную Selected Folder. Выбранная папка как строковое значение. и присвоим ей следующее значение – pad То есть мы будем передавать выбранный э, путь э, папки в эту переменную. Здесь же давайте допишем еще одну переменную типа boolean. Это также у нас будет показывать, получили мы или не получили выбранную папку, путь выбранной папки в переменную. И присвоим ей значение, например, true. То есть у нас по умолчанию будет выбрано. То есть как будто мы выбрали какую-то папку. Если мы открыли диалог и не выбрали, то есть если у нас получилось нажатие кнопки отмена, то здесь мы можем просто поставить этот флаг в значении false. Теперь перейдем на форму. На кнопку «Сохранить» у нас здесь уже есть а, кнопка сохранения деталей» и здесь есть процедура «Save Part». Здесь нам необходимо добавить новую процедуру из того же модуля. «Get под Folder». И нам необходимо проверить переменную «Flag Open Folder». Если он будет «False», Тогда мы выходим из процедуры. Если он будет принимать значение true, тогда мы перейдем в savepart. Откроем. И здесь у нас есть переменная padpart с заданным значением. Сейчас мы немножечко модифицируем эту процедуру. Добавим здесь еще одну переменную. Мы ее уже добавили. Перенесем ее Dim Selected folder и перенесем ее вот сюда. Вроде как должно работать. Давайте э, попробуем. Запустим на отладку. Вот у нас запустилась форма. solid у нас тоже запущен. Можем. Создать новую деталь. Эта процедура отлажена и работает. Вот у нас деталь создалась. И давайте нажмем на кнопку «Сохранить». Если мы сейчас нажмем на эту кнопку, то у нас должно появиться окошечко с выбором э, папки, куда нам необходимо сохранить эту деталь. Если мы нажмем на кнопку «Ок», то деталь сохранится. Если нажмем на кнопку «Отмена», то, соответственно, ничего не произойдет. Да, вот у нас появился диалог. И здесь мы можем выбрать интересующие нас ä, папки. Ну, я выберу ту же папку, это у нас ctemp1. По этому адресу у нас уже есть деталь 1. И если код написан правильно, я, честно говоря, его э, перед записью не отлаживал, э, писал, что называется, по памяти, как есть то сейчас должна сохраниться будет деталь 2. Да, вот здесь у нас в предыдущей процедуре остался оператор стоп Давайте я остановлю отладку. Уберу этот оператор. И заново запущу, но уже без создания файла. У нас файл создан. Я его только сохраняю. То есть вот у нас появилось опять диалоговое окно. Здесь я выбираю папку c ctemp1. И у нас сохранилась деталь 1, деталь 1. Да, забыл добавить еще одну косую черту. Вот здесь вот давайте добавим таким вот образом. Здесь мы нажмем сохранить. Этот документ я закрою из папки, вот у нас сохранился в папке Ctemp по 1. По-прежнему деталь один. И заново запущу на отладку. Нажимаю создать деталь. У нас деталь 2 называется. И нажимаю сохранить. Выбираю. Адрес ctemp1. И как видите, все у нас работает. Путь передался в процедуру сохранения. И дальше в функцию поиска свободного имени. И вот у нас деталь 2 сохранилась. Можем создать еще одну деталь. Вот у нас деталь 3. Нажимаю на кнопку «Сохранить». Выбираю ctemp1. И вот она у нас появляется здесь, деталь 3. Иногда бывает нужно ограничить пользователю возможность выбора папки и оставить ему возможность выбора каких-то конкретных папок. Например, только папки «Мои документы» там, или только папки на этом компьютере. Мы можем модифицировать наш код таким образом, чтобы этот диалог показывал только определенные папки. Для этого я добавлю еще одно свойство, назовем его root folder, и оно у нас будет определяться так называемыми специальными папками. Дальше здесь допишем Нашу переменную, folder-диалог, и выберем свойство root-folder. Присвоим ей значение. И здесь мы можем выбрать из списка конкретные папки, которые будут видны в этом диалоге. Ну, давайте здесь э, выберем папку. например мой компьютер. То есть при э, запуске этого диалога будут видны только папки, жесткие диски компьютера. Нажимаем на кнопку ⁇ Пуск ⁇ Вот наша форма загрузилась. Я разверну Solid. Создам новую деталь. И нажму на кнопку «Сохранить». После чего у меня видны только папки и жесткие диски компьютера. Выбираем также папку Ctemp 1 Я напомню, у нас здесь всего лишь три детали. И эта деталь пока называется «Деталь 1». Щелкаю здесь «Ок». И у нас появляется деталь 4. Вот она наша деталь по, по, по адресу CTMP1.4. На этом все. Понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч.